Не получилось! <laughs>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 Волноваться больше не о чем! Вот именно! Дело сделано, веселимся на всю катушку! Давайте по полной насладимся Окинавой! Дзинь! Тогда ведь в моде была Тарзанка. Может прыжок и был ключевым фактором? Она сказала дзинь? Сказала же да! Да-да! уже пробовал. Что? Что? Ты что, прыгал с этим дениловым шнуром? <свистит> Снова полезная информация. Да, зел, <свистит> да хорош, не бесись ты так! Это ведь не мы предложили Гарпи. Да я вас сейчас!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 Спасибо, что приняли нас! Куда же это мы вас приняли? Я вас люблю. Надо же какое счастье. Габоты меня порой поражает. Правда, отшили его, не моргнув и глазом. Нина, почему Раз уж мы с тобой здесь? Хочешь потрой тебе спинку? П Погоди. Сначала вопрос. Ты кто? А? Ты не Ицеки. А значит, стоп, нет. <свят> Если сможешь сделать отступ, я тебя вознагражу. Награда? Если увернешься хотя бы от одного выпада, учитель тебя порадует. От души. Пропускай удары Я хочу получить приз вместо тебя Следующим буду я Второе место, это же тоже хорошо а, Только ты меня и понимаешь Ты такой хороший, Нору Это ее домашний адрес Знакомство! Позволь представиться, я Сата Кадзума! Меня зовут Свадиназа, я же 16-летний орг сил! А теперь давай познакомимся всем делом! Представьте своего маленького дружка! Он очень застенчивый! Вот и познакомились! Может, хватит и сегодня! Здравствуйте, рада знакомству! Я Огина Вакаба. Спасибо, что всегда приглядываете за моим мужем. У вас такая красивая жена! Нет, Азуса намного красивее. Да уж, любящий папашка. Кироши, подойди-ка сюда. Нет, ты себя слишком беспорядочно ведешь. Это по работе. Огисан совершенно другой, когда не находится рядом с Азуса Чан. Ты упадешь, если ты продолжишь смотреть! Нет, ему проигрывает тот, кто первым посмотрит в сторону. Мост, Либера! Чего? Ого! Замечательно! Уничтожил, сомнений нет. Тренировку закончили. В смысле сомнений нет? То есть, этот напиток подействует на госпожу Скадзи как Анестезия? По идее, хотя надо бы еще провести испытание. Скажи-ка, а можно мне еще гиньдзя? Арахни, по-моему, тебе уже хватит. Ой, да ладно тебе. Я только начала. Она всегда так себя ведет. Обычно на чуточку сдержанней. Он надувается и взрывается. Хорошенько электризуем воду. Выделяются газы, водород и кислород. Надувают эту мембрану. Бабах! О, дошло. Даже я понял, как это устроено. Блин, пушка сдохнет после первого уже выстрела. Ой, да подумаешь. Я твой свободный день, Парла, извини. Да забей мне не всякость. Эй! Чия! Критик! Зрянки! Чия, какая кавайная юката! Хорошо, что полиции не то того загребли! Я писал Саране, но она не ответила. А, давно писал? Если передавал мне через офис, письмо может быть еще в пути. Знаете, а я ведь ни разу не писала Майне. Чего?! Но она... Она же мне точно не ответит. Плюс мы и так видимся. Ага, видитесь. Только она на тебя не смотрит. Зубам твоим тоже хана. На самом деле впечатляющий, как вы можете так запросто пользоваться магией. Мы с вами одного возраста, но я не могу так же использовать магию, как вы. Вы тоже? Если честно, мой магический потенциал достигает примерно 200 тысяч. 200 тысяч? Больше, чем у меня! Должно быть, она унаследовала это от того предка. Наверное. Иди-ка примерь. Братская любовь. Ну что ты наделал? Да! <пирает> <пирает> <пирает> <пирает> что это? Что это за чудо? Этим я указываю на свою клятву никогда не покидать в сторону Юки. <пирает> зачем было вышивать это на моей одежде? <пирает> Твой брат вложил всю свою любовь в эту вышивку. Дороже этим. Над этим чудом ты только что ржал до слез. Подождите. Они говорили о людях, которые могут выбить из них глупости, и с кем они могут поделиться своими идеями? Только не говорите. Нет, это невозможно! Итак, моя тьма стала глубже. Как товарищи из тьмы, будем друзьями. И что, бер. Я не один из вас. Хватит меня преследовать! Алло, это полиция?